были разные. В 2007 году здание больницы было закрыто, был отключен газ, было у нас только электричество. Топились мы электричество. Зимой вообще в основном не приходили, потому что было холодно. В основном мы обслуживали население по домам. Но теперь люди могут спокойно прийти, я могу им оказать любую медицинскую помощь. Данный ФАБ будет обслуживать порядка 570 человек. Я надеюсь, что этот ФАБ понравится местным жителям нашим, жителям деревни Постояновка, Волобуевка. Прием хороший, на процедуру очень много ходит людей. Основные боли, хандрозы, артрозы в основном. Так, Дети приходят. Патронажи делаем. Детей маленьких вот много. Сейчас осталось трое до да, вот, А так было 11, уже все повыросло. Ремонт проходил в течение трех месяцев. Что-то мы перепланировали, что-то переделали, поменяли окна, двери. Не медицинское оборудование было закуплено в прошлом году. Вот вы видите, да, все уже расставлено, все функционирует.